Oh, Стоп-стоп-стоп, тихо, не убегайте Да, я сижу в халате на балконе Здесь компьютер чувствует себя неплохо И по старой доброй традиции решил с вами поделиться видосом а, И поприветствовать вас Благодаря вашим комментариям я понял, что вам интересует CB 600 РР Но в данном случае этот CB 600 rr Или бы такие мотоциклы из серии, которые бы мы не брали Давайте посмотрим, что я для вас приготовил Здесь немножко прохладно, но компьютер чувствует себя замечательно Он не перегревается и можно в принципе рендерить Меня зовут Патрик, вы на канале Глобус Мото Здесь мы подбираем мотоциклы Погнали. Ну что, себе 600 РР в китайском пластике Рипсол. Да, прям злостно китайский. Тр -тр -тр -тр -тр -тр. Супер китайский пластик стоит нас Ксенон. Там где европеец вроде. Фара не оригинал, фара не оригинал, да, выглядит китайский. Так, радиатор новый стоит, красивый новый китайский радиатор. Тут типа все Honda, типа все нормуль. тут тоже типа Honda, все нормуль. Собирал для себя пластик вот такой вот, китайский пластик крышку купили а, видимо крышку горловины не купили это чтоб я не откручивал что пассатижами оторвали наверное не хватило денег на крышечку эмульсии нет бензином не пахнет уже спасибо хорошо масло какое-то светленькое быстро съемы есть Чертости снизу. А он к вам попал в каком состоянии? Спользачик. Нажмите, пожалуйста. Радиатор меняли, да? Я менял радиатор. Угу. И фару, да? Э -э да, там была она покоцанная, но угу. все было в оригинале. А вы Максим Вячеславович, да? Не, я Максим Александрович. А, дальше, а он да? последний, вот я у Влада забирал. Вот. А, ну то есть получается он уже получать новую бачил. Получается, Чтобы а договор ставим. с купли-продажи? Куп э, ну, на меня. Ну, то, с вами? Пью, то есть, просто э, от, от его имени. Ну, от его имени. Ну, от ну, его конечно, имени, да. Я да, почему спрашиваю, и спрашиваю, получается. Да, все. я -то просто и спрашиваю, Чтобы потому, было, потому да. что нужна запись, получается. Ну, а ее уже за запись сделать нету. Но некуда. там сейчас и ничего страшного. Не-не, я просто я спрашиваю, это от кого имя? Если от Влада, тогда Не -не, да. Он же владельцев. Ну он да. сейчас его снял. Все, его 5, хотел он ставить на учет, есть. я же банку поставил себе. Сток. 7, угу. Стоковую банку. Яшимура у меня так, есть. Так это у, у нас двигатель. пятый год, это у нас у снизу, снизу, да, получается? Да, снизу. Но он, короче, снизу и... вот там, самом низу, да, я помню. Да. Это... А можете продиктовать мне номер? Номер да. двигателя, да? Так, РС-37 Угу, ПС-37, да. да разрешите? Да, пожалуйста 2, Все верно Выдан Владивосток И хозяевов. у нас получается Раз, два, три, 4, все да, шесть четыре, Ну вы да. седьмой получается, я понял А есть остался оригинальный пластик, нет? Нет, все продал диски не... А, диски перекрашивали, да? да? Его под репсол красился да. А, Един... до этого или вы красили? Нет, до этого а, Он угу. его, там, его тоже репсоловский Э, тормозные все оригинальные тоже по э, что там еще ну, В принципе по электрике тоже а можно скромный вопрос зачем шикали вот здесь ну вот диски чтобы Нет, лучше это... скользили не знаю <laughs> ну, просто они, я, они все они в смазке все а смазка да это как смазка это... это я на зимовку его этим силиконов силиконов что да? зачем а -а -а. чтобы лучше было потом скользить да да, я и забыл, короче, выйти. а я думаю, что это херня, mm -hmm. надо продереть, да, то. надо реально, да, светом, светом, что ты сломался, что ли, единственное, что надо будет, ну тут сейчас ксенон, но не стоял ксенон, я стоял mm -hmm. один, надо будет аж седьмой нормальный поставить, mm -hmm. потому что лишние деньги за, ну, да. Mm -hmm. сейчас mm -hmm. за это, Гайцы вы имеете в виду? Да нет, нет, синон. Синон гайцы там сильно лютуют. Сломался у меня. Микрометр толщиномер имеется в виду. Ну, тут есть чуть-чуть. Есть толщиномер? Может микрометр который? Не толщиномер, а микрометр. У меня есть штангель. не поможет здесь, потому что здесь он же плоский у вас. Ладно, сейчас попробую. Оживить. Не получилось у меня его восстановить. Давайте заведем, наверное. Да, а ключ один у вас, да, красный остался? Да. Так, не жужжим. Зажужжали. А вы и пульт меняли, да? Нет, ничего не менялось. Здесь же пульт другой идет. Не Это все 4 пульт. Все как стояло, так и стоит. Это я вообще пульт все 4 Это шестой год. Это, Это пятого там... года. Пятый, шестой год у них сидят так, создаемся Поездят. А вы сцепление, пожалуйста, поддержите. Отпустите пожалуйста. Ага. Спасибо. 08. А у вас одна пара не работала, да? Она От... откинута, я же ей просто ксеноп поставил, чтобы ага. там все, контактов он поставил ну, То есть, получается, на вторую лампу поставить, да? Да, но я не к сино, потому что я хотел аж седьмой Ага, контакты, я вижу, вижу, да, да Вот просто у вас там, я я я думал у вас шторка стоит я понял. А, ну просто некоторые шторки себе ставят, две лампы и две шторки ставят. Интересно Никогда все равно, нет. подсветка интересная, <связывая> <связывая> Так, а тормоз провален у вас? А потому что он же этот, как его, вот, наверное, сейчас... Э... Ну вот он не прокачивается, надо будет. Вы жижу не меняли, наверное. Не, жижу я всю менял. она проваленная сильно. блин, <связывая> Ага. <связывая> Антифриз вижу есть, вижу вон. А, Да, я думаю, просто надо перекачать, вижу скорее. всего. Может не докачал. Когда она светлая, не знаю. Не, ну, я обвинял ничего. Не, не, я ж не против, я просто говорю, как бы вижу факт. Да, я ж не говорю там типа, а, да, фу, да, нет. Я просто говорю, что как бы факт есть. А цепи зачем оригинальные? Родные цепи звезды. Ага, ну да Я не знаю, я такого дита ни разу не видел Велосипедный дит, наверное Я не знаю какой Вот там бывает в сервис приезжают Ага А он, у него лабаш был, да? Лабаш у него был у что него это? просто, смотрите, если посмотрите, если вы ровно руль поставите, там даже зазора нет. Зазор это по пластику. Ну, это понятно. Я брал его в этом... Это, в сайт, в сайт, в сайт, это я понял, дело это не в том, где вы брали пластик, а дело в том, что он слишком близко стоит. Просто не посходился, вот он не сел, ага. вот тут кусок. Я потом им сказал, ну вот мы чем его не делаем. Это в любом случае при его приобретении, в случае, если мы захотим его забрать, надо будет базу померить, потому что мне кажется, что да, он мне. не Да, Не-не, просто я как бы... Как скажет. Позко на отбойники хорошие. Так, ну что, он нагрелся вроде раз газую, можно, да, да? 57. дым масло пошло да, масло воняет моторчик работал хорошо до того, пока не пошло масло и так было бы сколько денег он стоит? ну, где-то 270 понял, хорошо, спасибо, если что человеку сообщу, отзвонимся ну что, друзья мои, мотоцикл собран из говна и палок вот он, элементарный экземпляр с китайским пластиком с китайской фарой со стертыми чертовой матери дисками а, с мотором который дымит а, у него 6 владельцев плюс, то есть все владельцы которые были заполнены, И причем этот продавец он даже не владелец, походу биты в морду, потому что у него настолько близко к пластику колесо, что это просто пипец, там явно ушло сантиметр на 3 вот такие вот есть экземпляры Honda CBR 600 r 2005 год за 200 примерно 70. Ну, короче, вы поняли. Это Патри, канал глобус мото Сегодня у нас март месяц. Я думаю, вы это, этот ролик увидите где-нибудь в лучшем случае в июле. Так что не забывайте подписываться на канал. Всем пока.